Тра-та-та-та-та, друзья! Вышло новое DLC-обновление для фарминг-симулятора. Для какого фарминг-симулятора? Конечно же, для фарминг-симулятора 2019 или же фарминг-симулятора 2019, друзья. И специально для вас пишу сделать максимально подробный обзор а с прицелом на все мелочи и нюансы, которые предоставили нам, уважаемые господа разработчики фермы. Ну а перед началом ролика хочу попросить вас поддержать братишку Скретча лайками и комментариями. Мне нужна ваша поддержка, а я обязательно буду радовать вас похожими интересными видосами. Ну и давайте перейдем к обзору данного глобального обновления. А сразу скажу, что для корректной работы необходима будет версия игры не ниже чем 1.5.1. 0. Ну и начинаем, пожалуй, с ветки, ребятки, тракторов, которые нам добавили, а их нам завезли целых 5 штук. Трактора тут представлены во всех категориях для решения практически любых сельскохозяйственных задач. Ну и начнем с самого легкого трактора под названием «Орион 410» либо «460» весом а в 5.3. Без дополнительного снаряжения и апгрейдов. В зависимости от того, какой двигатель мы на него ставим, меняется маркировочка. Максимальная скорость чуть выше 40 км в час у данного трактора примечателен он тем, что его можно достаточно гибко кастомизировать под разного рода задачи. Например, мы можем поменять шины разных брендов и выбрать узкие нам шины или широкие необходимые. Плюс у этого трактора можно немного видоизменить внешний вид, заменив крышу на панорамную для лучшего обзора. На мой взгляд это крутая фишка данного трактора. Еще тут на выбор аж целых 6 движков, включая стоковый мощностью от 90 до топового в 140 лошадок. Ну и конечно же есть возможность поставить на него фронтальный погрузчик. Противовесы, дополнительно активное оборудование, так как данный трактор спереди оснащен дополнительным валом отбора мощности. А про погрузчик с противовесой я расскажу и покажу немножко позже в этом же видео. Так что, ребятки, смотрите до конца, еще много чего интересного будет. Ну и давайте визуально в деталях я покажу качество сборки данного трактора. Ну что ж, визуально сразу же он выглядит неплохо. Давайте посмотрим его со всех ракурсов, попробуем сядем в кабину, посмотрим, как же у него звучит двигатель. А двигатель довольно-таки неплохо звучит, не сильно раздражает слух. Так, значит, попробуем поповорачиваем колесики, да, чуть-чуть туда-сюда проедем э, и понимаем, что все отрабатывает как нужно. Так, давайте включим свет. Глянем, как у нас ближний-дальний свет работает. Так, поворотнички, все работает, все у нас активно. Давайте проверим сигнал. Сигналочка тоже у нас на месте. Все, ребятки, работает, все идеально. А задние фары тоже ярко светят. В общем, сам по себе трактор выполнен а, очень качественно и очень добротно. То есть все элементы у него на своих а, местах находятся. Мигалочка давайте покрутим чуть-чуть. Все отлично, ребятки, с ними Чуть прокатимся, как он у нас по динамике, динамик хорошо держит, с места буквально чуть не рвет, потому что, ребятки, 90 лошадок для такого маленького веса, это хорошая мощность. Ну и смотрите, приборная панель, ребятки, работает, все анимировано, все у нас, значит, циферблат отрабатывает, педальки, ребятки, тоже отрабатывают, смотрите, есть везде анимация, и это мне на самом деле очень сильно а, нравится. В заключение я скажу, что данный трактор мне очень сильно понравился. Оформлен на очень высоком уровне, прекрасная детализация, динамика присутствует. Ну и давайте перейдем теперь к более старшей модели. Трактор Орион 660-610 уже относится к средней категории тракторов и весит аж целых 8 тонн без дополнительного снаряжения, противовесов, апгрейдов, колес и прочего. Максимальная скорость данного трактора а, чуть больше 50 км в час, то есть он гораздо, ну, чуть быстрее, чем его предшественник, а, так же, как и легкий его собрат, используется для разного рода задач, например, для удобрения, для погрузки, перевозки, вспашки и так далее. Из апгрейдов можно делать все то, что мы делали с младшей моделью, за исключением возможности добавления панорамной крыши. На этот трактор ставятся двойные широкие колеса для улучшенного сцепления с грунтом. Четыре варианта настройки двигателя от 145 до 205 лошадиных сил в топовой конфигурации. Ну и давайте же рассмотрим на визуальное оформление качество сборки данного трактора. Визуально тоже достаточно достойно выглядит здесь все. Колеса значит на месте, все на месте. Подвесочка задняя на месте, нигде никаких, ребятки, просветов лишних у нас нет, да, в элементах корпуса. Давайте сядем в кабину и попробуем покрутим здесь все а, рычаги. Колесики крутятся на передней подвесочке, а фары у нас свет работает идеально, все замечательно. А, так, смотрим, поворотнички тоже на месте, вот тут они такие своеобразно выполнены, своеобразный дизайн у них, можно так сказать, Далее смотрим, значит, левый поворотник тоже нормально отрабатывает. Так, яркий свет тоже на месте, все нормально работает. Давайте посмотрим у нас проблесковые маячки, тоже хорошо, ребятки, работают. Они тут у нас есть, да, практически у всех тракторов они у нас есть. Сигналочка, ребятки, вот так вот звучит. Звук, заметьте, трактора совершенно другой, не как у первой модели, то есть он тут не тупо клонированный, копированный с прошлых моделей, а у каждого трактора практически уникальный звук. Ну и внутри, ребятки, посмотрим салон, оформление, руль вот так вот у нас поворачивается, ребятки, колеса отрабатывают, здесь необходимые всякие датчики, приборы у нас находятся, в общем, трактор напичкан по последнему слову техники, как я посмотрю. У нас же есть молоточек, ребятки, для того, чтобы эвакуироваться отсюда, педальки отрабатывают, смотрите, газулечка работает, он желтенький, там внизу оранжевый, точнее, и все, ребятки, как... Нужно также спереди у нас этот трактор оснащен валом отбора мощности Можно подсыпать на него практически разного рода навесное оборудование Как спереди, так и сзади Ну и давайте потихонечку проедемся, посмотрим как он в динамике А динамику держит хорошо, разгоняется достаточно быстро и На нем комфортно будет преодолевать какие-то даже расстояния Они не только работают на своей ферме Также подойдет и для перевозки, потому что максимал, как видите, в 53 километра в час. Ну и в заключение скажу, что моделька трактора выполнена, выполнена очень круто. Все детализировано, анимировано, мигает, пачкается. Хочу отметить, что даже звук тут а, совершенно другой. Следующий трактор тоже из средней категории под названием Аксион 870 или 800. Въезд данного трактора без дополнительного снаряжения составляет почти 9 тонн, а максимальная скорость, так же как у предыдущего сородича более 50 км в час настройки. Тут точно такие же как у прошлой модели, за исключением возможности устанавливать на него фронтальный погрузчик. Стоковый двигатель мощностью 205 лошадиных сил с шестью разновидностями его замены, включая стартовый увеличивает мощность до 295 лошадиных сил у 870 модельки. ну и давайте посмотрим визуально на данный трактор. да, как мы видим, он уже гораздо больше в наших прежних сородичей и очень смотрится достойно. Да, визуально все эти трактора смотрятся достойно. Ведь все-таки у нас этот мод-пак от все-таки разработчиков. А разработчики фигни, я так понимаю, не делал. Давайте сядем уже в кабинку и посмотрим на его основные все моменты. В общем, сеточка есть, фары отрабатывают, друзья. Сеточка, я имею в виду то, что на капоте у него прозрачная сетка, а не просто какая-то э, голимая текстура размыленная. Да, поворотнички работают, давайте смотрим левый, правый, все хорошо отрабатывает, замечательно. Кстати, визуально он немножко отличается, да, от своих предыдущих моделей, чем-то они все-таки частично отличаются. Так, давайте посмотрим, задний яркий свет работает, а спереди у нас, значит, яркий свет тоже работает, все замечательно. Просто проблесковые маячки у нас хорошо работают, все, ребятки, на местах. Так, ну и что, давайте посмотрим сигналочку. Сигналочка вот такая у него. Ну и звук, ребятки, тоже отличается от предыдущих модели, потому что двигатели тут у нас совершенно другие идут. Так, ну и посмотрим, что у нас в кабине. А, крутится руль, колеса вместе с ним не отстают, я так понимаю, да, ты, на, нормально все смотрится в этом плане. А, некоторые есть аппаратура всякие, приборы, да, и у нас тут рычажок есть для управления различными агрегатами. Ну и давайте прокатимся. Спидометр у нас значит, на, на нашей панели а, работает. Кстати, у них тут вот эта приборная панель, да, которая у нас находится на руле под рулем, она везде практически одинаковая. Газ, тормоз, ребят, Ребятки, анимировано, все анимировано, и это очень сильно мне нравится. Зеркала, кстати, заднего вида а также работают, а, ничего в них не замылено. Ну и давайте чуть прокатимся. Тоже, ребят, 53 км в час достаточно бодренько держит скорость, даже когда мы едем а, в горочку. В целом, трактор, так же, как и его предыдущие модели, выполнен качественно. Мне нравится по всем параметрам. Ну а что думаете вы, дорогие мои зрители, по этому поводу и по этому трактору? Пишите, пожалуйста, свое мнение в комментах, я непременно вам Отвечу. Ну и переходим к следующей модели тракторов. На очереди у нас тяжеловес под названием Axion 960 920. Вес данного монстра аж целых 13,8 тонн, без экипировки, так сказать, а максимальная скорость при этом такая же, как и его предыдущих средневесов. Из улучшений есть возможность менять колеса различных брендов, а также различных типов по типу сдвоенных, широких шин и так далее. Двигатель также можно улучшать. На выбор представлено аж целых 5 вариантов для улучшения. Это с мощностью 325 лошадиных сил и топовый вариант, мощностью которого составляет внушительные ребятки 445 лошадок. Ну и давайте в деталях рассмотрим этого тяжа. Глядя на него, ребятки, сразу же кажется, как будто это один из наших прошлых вариантов, прошлых моделей, потому что они все очень схожи. Но это стилистика, ребятки, фирмы-производителя Класс. Посмотрим, ребятки, заднее навесное выполнено также идеально. Трактор заметно больше, опять-таки, чем преды предыдущего модели. Так, посмотрим, ребятки, свет у нас работает, все отлично в этом плане. Вал отбора мощности, кстати, у нас тоже спереди есть. Практически у всех, ребятки, тракторов есть вал отбора мощности. то есть тут вообще без вариантов визуально тоже немножко отличается так поворотничек левый поворотчик правый у нас работают дальше значит смотрим свет задний есть все хорошо кстати с освещением у тракторов класс вообще просто напросто проблем никаких нет они во все стороны светит идеально даже смотрите вот где бензобак есть дополнительная лампочка значит проблесковые маячки работают отлично а, так, давайте сядем, наверное... Так, давайте, сигналочка у нас тоже вот такая бодренькая. А, сидя в кабине, чувствуешь себя в каком-то самолете. То есть тут все по последнему слову техники. Ну, кабина, да, внутри интерьером тоже очень схожа с предыдущими моделями. А, газулечка у нас анимирована, отрабатывает. Все просто замечательно. Претензий у меня каких-то особых нет. Здесь у нас какой-то... А, вот, кстати, ребята, справа, посмотрите, есть специальный дисплей, на котором также дублируется а, мощность, да, и скорость нашего трактора. Давайте немножко проедем. Но чувствует он себя на дороге гораздо увереннее, чем предыдущие модели. Очень быстро набирает скору, так что даже в горочку. Ну и звук, ребят, как вы слышите, у нас сильно тоже отличается. Совершенно он а, другой. Ну и поэтому трактор, ребятки, вывод делаю следующий, что этот трактор, конечно же, хорош, а, проработан, можно сказать, идеально, а большой, мощный. Но этого, ребятки, порой бывает недостаточно. А есть ли еще круче трактора фирмы Класс в данной сборке, спросите вы. И тут, конечно же, есть, ребятки, вариант. Смотрите, сейчас я вам его а, предоставлю. Ну и переходим, ребятки, к фавориту, так сказать, ветки тракторов от производителя Класс. Это Ксерион или Хирион. Не знаю, ребят, как хотите, так и называйте. Ксирион 5000-4000. Мечта, мне кажется, любого фермера. Ну да, по стоимости, конечно же, он выйдет целое состояние. Но обязательно себя окупит в ближайшее время Трактор из серии тяжелых Но это не самый, так сказать, тяжелый вариант из, из вообще существующих тракторов в игре Вес данного трактора составляет почти 17 тонн А если быть точным, то 16,9 тонны весит данный монстр Максимальная скорость такая же, как и у предшественников И составляет чуть больше 50 км в час Единственное, развивает он эти километры гораздо быстрее, чем любой другой трактор и в своей ветке. По настройкам есть возможность менять бренд колес и тип колес. По двигателю есть три варианта, включая стоковый. Стоковый движок мощностью 435 лошадок, ну а топовый предоставляет нам аж целых 530 коней в распоряжении. При такой мощности, ребятки, можно будет работать с невероятно тяжелыми плугами, культиваторами, селками и прочими комбинациями навесного и дополнительного оборудования. Ну и давайте же визуально рассмотрим, чем же так хорош этот зверь. Ну и с первого, ребятки, взгляда сразу же понимаю, что это что-то кардинально новое и не похожее на другие, ребятки, трактора. Как вы видите сами, ребятки, что трактор очень сильно отличается по э, размерам его колес. Они на самом деле очень-очень огромные. Ну и сам трактор тоже невероятно огромный. Ну как невероятно огромный? Достаточно большой, я бы сказал, по сравнению с предыдущими моделями. Так, ну и, ну и что, ребят, посмотрим. А Фары, значит, у него работают. Кабина, кстати, интересно здесь прикреплена. Я вам сейчас покажу, как она поворачивается. Она, она у нас еще умеет разворачиваться. И она это делает очень, на самом деле, круто, так, э, смотрим дальше э, свет э, у нас от задних фонарей тоже работает Ф поворотнички у нас очень маленькие на самом деле их плохо видно, но они также отрабатывают, задняя подвеска э, все, все в порядке с ней, я не пойму, спереди вала отбора мощности вроде бы как бы есть да, вроде бы как бы он присутствует замечательно, так, еще раз проверяем поворотнички, все хорошо все в порядке и свет яркий тоже у нас работает проблесковые мычки на месте Баки, конечно, тут, ребятки, впечатляющих размеров, просто огромные. Ну, я, я сейчас не знаю, сколько этот трактор тушит, тушит бензина. Мы посмотрим все, ребятки, в игре протестируем. Вот так вот у нас звучит. Звук самого двигателя тоже, ребятки, уникальный, неповторимый. Ну и в кабине, ребятки, вот где, где у нас руль, достаточно все просто, не слишком перегружено всякими приборами. Ну и как я и говорил, ребятки, трактор имеет возможность вот так вот поворачивать свою кабину. Смотрите, как это круто э, сделано. Мы просто-напросто сидим, а кабина поворачивается. Причем, ребятки, все, весь пучок проводов, которые э, крепятся к кабине, он, ребятки, хорошо анимирован. Он не просто тупо стоит на месте, а он, ребятки, даже гнется. В общем, анимированная моделька по максимуму. Да, вот так вот, ребятки, это выглядит с кабины. Вот мы можем просто так вот брать и поворачиваться. На самом деле, очень прикольно. Ну, естественно, в какую сторону поворачиваемся, управление у нас меняется. То есть сюда повернулись, мы, нажимая вперед, едем вперед. Повернулись в эту сторону, то, нажав вперед, мы, естественно, поедем вперед именно туда, куда мы смотрим. Давайте чуть-чуть прокатимся. Педаль газа у нас отрабатывает. Вот этот вот монитор, который находится у нас справа, он тоже работает, который показывает мощность двигателя, скорость, скорее всего, количество бензина в наших баках. Все здесь имеется. Ну и, как я говорил, ребятки, трактор очень-очень хорошо набирает скорость. Практически за несколько секунд он набирает свою максималочку в 50. И также на подъемах он вообще не чувствует просто своего веса. Это говорит о том, что можно, ребятки, прямо сейчас подсыпать, на него, подсыпать и еще раз подсыпать различного дополнительного оборудования. Так, еще, ребятки, у данного трактора есть уникальная такая, ребятки, фишка, как управление колесами. Можно настраивать по своему усмотрению. Управление передними чисто колесами. Вот сейчас я вам это демонстрирую. Можно переключать режимы. Далее у нас режим идет, ребятки, управление колесами влево. А дальше, ребятки, идет режим управления задними колесами. Да, вот сейчас чисто задние колеса у нас поворачиваются, как я посмотрю. Да, да, да. Вот можно вот так вот настроить. Также есть режим поворота влево да вправо, вправо влево я вам показывал вправо можно теперь ехать можно влево вот так вот ехать и так далее ну и конечно же еще один последний режим самый основной а, это управление всеми колесами а, сразу в общем много ребят функциональный трактор ну я говорю мечта фермера не зря я вот так изначально назвал. Трактор очень хорош, мне очень понравился, и я обязательно как-нибудь покатаю на нем, как будет такая возможность. Ну и на этом, ребятки, с тракторами все, переходим теперь к комбайнам. И тут, и, ребятки, у нас есть на что обратить ваше и мое, собственно, внимание. Начнем, пожалуй, с самого первого комбайна в ветке техники класс. А, классной техники, да, это комбайн Доминатор 108 SL Maxi. По характеристикам вы сами видите, что мощность двигателя у него 221 сила максималочку он развивает до 25 км в час. Вес комбайна составляет 9,7 тонн без а, жадки и с пустым хранилищем. Достаточно вместительное хранилище, кстати, у него для данной ценовой категории. А, составляет оно 7800 литров, ну или 7 тонн 800 а, килограмм. Кому как удобнее. Возможности его кастомизировать особо нет. Единственное, можно сменить цвет осей на колесах, а, на темный и все, ребятки. А, для данного комбайна идет всего одна жадка под пшеницу, ячмень, овес, канолу и сою бобы. С шириной рабочего захвата и 5,1 метр. Это довольно-таки неплохо. Специальные жатки для кукурузы и подсолнухов для этого комбайна, к сожалению, нет. Но думаю, можно будет попробовать аналогичные варианты от других производителей. Лично я сам не тестировал и не могу сказать наверняка, работают ли они с этим комбайном. Так что будьте внимательны ребятки при покупке. Ну и жатки, которые умеют собирать силусные культуры, есть для более а, старших моделей. Но ну и чуть позже я про них расскажу. Ну а мы давайте Перейдем рассмотрим визуально данный комбайн. Ну и с виду, ребятки, сразу понятно, что это комбайн фирмы Класс, потому что все на это указывает. А, выполнен он достаточно а, хорошо, детализированный, я бы так сказал, здесь все на высоком уровне. А, вот эта в, задняя часть выглядит вот так. Вот колесики, ребятки, тут довольно-таки большие, да, проработаны качественно. Давайте заведем уже этого монстра. Так, смотрим, значит, звук. Фары работают, все у нас работает Посмотрим, как у нас отрабатывают поворотнички Они очень маленькие, но они, ребятки, здесь есть Значит, усиленный свет у нас тоже работает Да, ребятки, если вдруг что-то я говорю не так, то меня поправляйте Потому что я иногда могу быть не совсем сильным в терминологии По каким-либо моментам в технике так, сигналочка вот такая у нас была, да, бодренькая достаточно, задние колеса поворачиваются, ось, кстати, на которых, на которых она крепится тоже динамическая, не стоит на месте. Так, ну и давайте попробуем выставим шнек, или как его называют еще, труба, тоже вот так вот у нас все выдвигается. Мне кажется, что он достаточно высоко поднимается, и можно заполнить даже высокие какие-то емкости. Так, ну и вот так вот, ребятки, у нас еще работает э, лестница. Когда мы разворачиваем комбайн, лестница нашего комбайна опускается вниз, открываются створки верхнего нашего хранилища. Посмотрим, как у нас в кабинке. В комбинке, ребятки, все чистенько, все прибрано. Есть какие-то магнитолки, есть какие-то приборы, есть всякие разные дисплеи. Вот тут у нас а, снизу под рулем находится спидометр, который фиксирует скорость нашего комбайна. Да, и вот, двигая ручку вперед, я так понимаю, вот движется ручка, мы потихонечку начинаем ехать вперед. А, ну да, комбайн достаточно хорошо разворачивается, поворачивается, очень-очень удобно, я думаю, на нем будет упирать. Нашей культуры Ну и так как жатка здесь небольшая В принципе 5,1 метра Желательно конечно же ее а, погрузить на прицеп И перевозить безопасно Но она тут небольшая, можно и так кататься по дорогам Вот так вот она крепится Ну да, хочу сразу сказать по поводу того, что прицеп Для данной жатки здесь тоже имеется Так, ну давайте еще немножко посмотрим Как у нас отрабатывает э, жаточка То есть можно регулировать сам вал Давайте уже ее опустим И посмотрим на ее работу Все, ребятки, анимировано, все круто все у нас работает Динамика всех элементов Жатки Как вы видите, ребятки, есть и сзади Плюс все механизмы Которые осуществляют выброс у нас травы Тоже отрабатывают Нормально, как мы видим, анимация Прослеживается И она, ребятки, видна В общем, такой вот, ребятки, комбайн у нас получился. Ну и на самом деле, ребятки, подведем итог. Достаточно дорогая получается игрушка на начальных этапах развития. Думаю, можно будет лучше обойтись аналогами подешевле и с большим функционалом. Я имею в виду возможность ставить на него, конечно же, жатку под кукурузу и под подсолнухи. Ну а для ценителей техники класс, думаю, этот вариант вполне сгодится. Давайте перейдем к более старшей модели. Это комбайн под названием Тукана 580. Мощность двигателя тут, тут 381 лошадиная сила. Максимальная скорость, ребятки, уже 40 км в час. Объем внутреннего хранилища для зерна составляет 11 тысяч литров или 11 тонн. Это, ребятки, очень даже хорошо. По настройкам тут можно менять только бред, колес и все. Для удобства перевозки сжаток можно... Отдельно докупить вот такой вот, вот такой вот прицеп для жаток, а тут думаю он будет не лишним, потому что жатка у данного комбайна составляет внушительных 7,7 метра шириной. Также есть для него жатка для, куль... для силостных культур, но она по типу трансформера и под нее не обязательно прицеп для перевозки. Она, она может трансформироваться под габариты комбайна и при Транспортировки особых трудностей не вызовет Вес самого комбайна без, доп... без дополнительного снаряжения И с пустым внутренним хранилищем составляет 15,6 тонн Ну и давайте его рассмотрим Визуально данный комбайн уже кардинально, я бы сказал, отличается от предыдущей модели Выполнен довольно-таки стильно и современно Задние колеса большого диаметра, я смотрю, и поворачиваются Все, ребятки, задняя подвесочка отрабатывает как нужно. Анимация у нее есть. Давайте попробуем выставим трубу. Да, она здесь реально внушительных размеров. Очень-очень длинная. Достанет практически до Камчатки, наверное. Посмотрим на свет. Свет здесь в рабочем состоянии. Давайте посмотрим на поворотнички, они отрабатывают отлично. Сзади у нас, значит, пока что я анимацию не проверяю, проверю чуть позже. Так, посмотрим, у нас проблесковые мычки тоже работают. Здесь у нас какие-то элементы, то есть это, скорее всего, какая-то система, да, наш двигательный аппарат. И давайте глянем, как же у нас все-таки раскрывается, разворачивается наш комбайн. Вот так вот открывается у него хранилище, выставляется лестница. Вот так вот у нас это все дело сворачивается. Ну да, комбайн достаточно велик по размерам, по своим. Внутри вот мы видим в кабине, что у нас рычаг управления анимирован. Очень хорошо. Ну и давайте немножко прокатимся вперед-назад. Да, слушаем, ребятки, звук у него совершенно также другой. Отличается от звука прошлого комбайна. Давайте сейчас подцепим пару жаток и проверим, как он у нас с ними взаимодействует. Так, первую жатку давайте проверим для силостных культур. Вот так у нас, ребятки, это та самая жатка-трансформер, который вот таким вот образом у нас разворачивается и становится в боевое положение. Вот так вот, ребятки, она у нас очень интересным образом разворачивается. Анимация здесь присутствует и готова уже к включению и к пользованию. Давайте же развернем комбайн и посмотрим, как она работает. Все, ребятки, включили, все работает, все элементы у нас анимированы. Все на высоком уровне, так как я и Предполагал, друзья, все отлично сзади у нас значит устройство выбрасывания все отрабатывает. Также давайте глянем, ребятки, на работу обычной жатки для пшенички, для ячменя и для прочих культур. Вот так вот у нас при... вот так вот у нас цепляется. Да, вот так вот значит у нас комбайн развернут и вот так вот, ребятки, приводится в работу. Тоже все анимировано, все идеально. А что нам, собственно говоря, и нужно, то главное, ребятки, узнать. Работают ли все элементы Нашего устройства Ну и в целом, ребята, очень достойная модель Разве что придется очень-таки Неплохо раскошелиться На приобретение Ведь она из своего сегмента, не из дешевых Опять же, существуют аналоги с подобными характеристиками, но это уже совсем другая История Ну а мы тем временем переходим к самому Топовому комбайну от бренда Класс это Lexion 8900. И тут, ребятки, все понятно вроде бы на первый взгляд, чего стоит только 790 сильный двигатель этого агрегата. Максимальную скорость он развивает так же, как и предыдущий собрат, 40 км в час, а вместительность хранилища аж целых 18 тысяч литров или 18, ребятки, тонн. Вроде у других комбайнах я такого хранилища не наблюдал, а поэтому это топовый вариант. В плане вместимого, вместительности хранилища Вариантов кастомизации у него никаких нет Весит он, ребятки, аж целых 22 тонны Без, доп... без этой, ребятки, все без дополнительного оборудования и с пустым хранилищем Для его, для его работы имеются две жатки Одна для обычных культур шириной 12,3 метра и одна для силостных культур типа кукурузы и подсолнечника шириной 9 метров. Она, кстати, не трансформер, а это значит, что для каждой ребятки из, из этих жаток нужно будет докупать специальный прицеп для удобства перевозки. Ну и давайте визуально осмотрим данный аппарат. Визуально аппарат выделяется наличием, ребятки, у нас гусениц вместо колес. Но я думаю, что смысл в этом какой-то есть. Весь гусеница наверняка дает большее и лучшее сцепление а, с почвой. А, далее смотрим, значит, вот тут у нас сзади у нас, у, вообще по-другому выглядит у нас устройство для выбрасывания а, травы и сена и соломы а, Спереди у нас, ребятки, тоже вот так вот все выглядит Давайте развернем его и посмотрим, вот так вот у нас разворачивается Вот такое огромное у него, ребятки, внутреннее хранилище Вы посмотрите, туда же можно, там же просто можно жить в нем То есть это очень-очень огромный целый дом, я так понимаю, внутри этого комбайна ну и вот таким вот образом выдвигается у нас а, труба для а, выгрузки а, заполненного контейнера. Также давайте посмотрим, как он внутри. То есть в салоне достаточно, ребятки, чисто и просторно. А, руль у нас, значит, отрабатывает. Прошу, ребятки, обратить внимание на динамику. Этот комбайн практически на месте может а, разворачиваться. Вот такая у него огроменная сжаточка. Сейчас мы ее погрузим и продемонстрирую я работу каждой из сжаток. Так, у нас две жатки и две, два прицепа, то, ребят, без дополнительного трактора для перевозки второй, второй жадки, тут не обойтись. Необходимо будет, ребятки, помощь вашего напарника, чтобы транспортировать это все а, к месту а, работ. Но обычно мы будем при работах использовать только одну жатку. Мне просто сейчас необходимо перевозить сразу же две для того, чтобы вам продемонстрировать обе. Так, давайте сначала посмотрим на обычную 12-метровую для обычных культур типа зерна, овса, ячменя. Вот так она выглядит. Да, очень-очень... Эпично, на самом деле, она смотрится и с такой жаточкой, я думаю, не, не составит проблем убирать какие-либо огромные поля. Ну и вот так она, ребята, работает. У нас, ребят, конвейерная лента просто какая-то тут стоит на этой жатке, которая перемещает а, все содержимое вот туда вот в пасть комбайна, так ее назовем, если можно так выразиться. Да, то есть при работе мы видим анимацию некоторых а, элементов комбайна, типа вот тут вот сзади двигаются какие-то а, какие штуки. Отрабатывает. У нас просеиватель там какой-то стоит внутри. Не знаю или правильно, как это называется. Потому что не силен в терминологии, еще раз повторюсь. И сзади, ребятки, вот такой вот выброс интересный. То есть он в разные стороны разбрасывает, я так понимаю, по большой площади содержимое. Так, ну и посмотрим жатку для силостных культур. Вот так она тоже выглядит. Она немножко поменьше. 9 метров в ширину. И вот таким вот образом разворачивается. Так же, как и жатко-трансформер, но чуть попроще. У него просто выдвигаются вот эти вот ушки и вот эти вот э, лапы или пальцы, как мы их назовем, а вот так вот поочередно раскладываются и наша жатка готова. Давайте ее запустим. Вот так, ребятки, она выглядит. Все, ребят, анимация проработана. Э, все, работа идеально, можно работать над данным. В комбайне, смело выезжать в поле и наяривать по, по максимуму. В целом, выводы следующие. Комбайн неплохой, проработан качественно. Из-за высокой мощности двигателя ему практически пофиг на Вместительность хранилища и навесное оборудование он всегда хорошо держит скорость и динамику у него на высоте Но есть, ребятки, и минусы, что среди топовых моделей есть аналогичный вариант с более широкими жатками Минусом является, конечно же, стоимость комбайна Придется отдать целое состояние, чтобы его купить, но это уже по вашему усмотрению Ну а мы, тем временем, переходим к силосоуборочным комбайнам, которых в данной модификации нам предоставили аж целых два это первый Jaguar 980-930 с достаточно большими возможностями по настройке и конфигурации. Менять можно бренд колес и тип колес. Также, его, также есть возможность регулировать длину трубы от короткой до самой длинной. Ну и шесть вариантов двигателя, включая стоковый. У 930 модели на 462, на 462 лошадиные силы двигатель и у топовой модели... 980 двигатель мощностью 884 лошадиные силы Стоимость конечно же увеличивается чуть ли не в два раза В случае с топовым двигателем Развивает максимальную скорость данный комбайн 40 км в час На выбор имеется сразу же две жадки Первая что подешевле шириной 7,5 метров 7 метра. Вторая идет 9 метровая Скорее всего лучше ставить с увеличенным по мощности Двигателем. Но если честно, я инвестировал, возможно и со стоковым двигателем топовая жатка будет работать идеально. Еще сюда же можно будет прикупить 3-метровый подборщик травы, а еще и 5-метровую, ребятки, сенокосилку. А, весит данный комбайн 13,5 тонн без э, снаряжения. Ну и давайте визуально его осмотрим. Ну что ж, выглядит у нас этот Ягуар вот таким вот образом. А также, ребят, на... все с первого взгляда на высоком уровне. Колеса крепятся к осям, ничего не болтается в воздухе, ничего не просвечивается. В общем, выполнен он на достаточно высоком а, уровне. Ну и давайте посмотрим, как же он все-таки а, по по другим параметрам. Звук у него свойственный, своеобразный. Сигнал у него, значит, вы уже слышали. Поворотнички работают. Фары у него работают. Свет работает. Все работает. В кабине, как и у всех все техники, ребятки, у фирмы Класс, чистенько убрано. Все элементы на своих местах. Вот так вот у нас, значит, выдвигается труба. Силостная труба. И вот так вот она у нас сворачивается. Ну и давайте попробуем, посмотрим, как он работает у нас э, с жатками. Вот такая вот, ребятки, первая жатка, которая идет 7,5 метра э, длиной. Вот таким вот образом у нас она разворачивается и подготавливает сама себя к работе. Все в автоматическом э, режиме. Ну и давайте развернем наш комбайн, чтобы посмотреть, как она у нас э, проработана и работает ли вообще. Так, разворачиваем комбайн и... Запускаем, Да, друзья, все хорошо, все нормально работает. Мы готовы ехать прямо сейчас в поле и собирать и косить силосные культуры. Вторая жатка, ребятки, 9-метровая. Ну, естественно, отличается только лишь а, размером. Там у нас 7,5, ну, а тут чуть она подлиннее будет. Ну, и стоит, конечно же, гораздо дороже, чем более мелкий вариант. Вот так она у нас выглядит. Вот такая вот огромная по своей площади это жаточка. Тоже все работает, все анимировано, все крутится, все вертится. Следующее, я хочу продемонстрировать, ребятки, вот так вот у нас вот крепится к данному силостному комбайну подборщик, который умеет собирать сено, солому, траву, я так понимаю. Вот так вот мы его разворачиваем и готов он, ребятки, к работе подбирать все, что угодно. Естественно, сгружаться это все будет, ребятки, в прицеп. Кстати, у класса есть специальные прицепы на этот счет. Ну и косилочка, ребятки, 5-метровая, тоже крепится к нашему комбайну. Мне, мне, ребятки, очень нравится, как вот это вот полотно, которое здесь темного цвета, оно двигается туда-сюда. Не просто какая-то текстура, да, а есть анимация, то есть и она работает в зависимости от того, едем мы вперед. Она двигается назад и так далее Вот видите, я специально раскачиваю И она у нас, ребятки, живая, анимированная В общем, ре ребята-разработчики постарались на славу Но от себя добавлю пару слов по поводу данного силосоуборочного комбайна Несомненно, машинка понравится, ценителям техники класс. По качеству проработки претензий абсолютно никаких. Все выполнено на высоком уровне по меркам 19 фермы. Ну и перейдем к следующей версии силослоуборочного комбайна «Ягуар 960 Terra Track. Функционал у него ровно тот же, что и в предыдущей модели. Может использовать те, те же самые сжатки, что я вам уже продемонстрировал выше. И отличается он только лишь наличием гусениц. И, видимо, поэтому габаритами он немножко длиннее и тяжелее предыдущего. А двигатель на выбор всего лишь один, мощностью 626 лошадиных сил. Ну и максимальная скорость также 40 км в час. По настройкам можно выбирать бренд колес и регулировать длину трубы. Давайте посмотрим визуально комбайн. Да, визуально мы видим, что он также отличается от прошлой модели. Он действительно немножко длиннее по своим габаритам. В целом кабина, по-моему, выполнена ровно так же. Свет работает. Я смотрю, поворотнички у него тоже работают. Сзади, значит, выглядит таким вот образом, вот так вот у него, значит, отрабатывает а, труба, давайте немножко проедем на нем, посмотрим, как он движется, в кабине точно так же практически, как у предыдущей модели, тут у нас дисплейчик, да, где у нас показана скорость, мощность, а руль поворачивается, педальки. педалек тут нет, у нас только лишь рычаг, для управления. Ну и вы вот такой, ребятки, по поводу этого устройства, что качественную высоте, но функционал можно приобрести за гораздо меньшие денежки. Ну а что, дорогие зрители, думаете вы по этому поводу? Пишите, пожалуйста, свои комментарии. По комбайнам из данного DLC пока что все. Ну и переходим к ветке погрузчиков, состоящую аж из целых четырех вариантов на выбор. Первый самый бюджетный и самый легкий вариант весом в 5,7 тонны. Фронтальный погрузчик под названием Torion 639. Идеально подойдет для мелких задач типа погрузки поддонов и перемещения грузов. Мощность двигателя 68 лошадиных сил, а максимальная скорость до 20 километров Час. Настраивать можно только колеса, в остальном он собран и готов к работе. Ну что ж, давайте заведем этот погрузчик. Вот так вот у нас звучит, такой у него интересный звук. Сигналочка работает, значит, маячок проблесковый работает. Давайте посмотрим свет. Все, ребятки, включается, все функционирует. Дым из трубы идет, дальний свет есть. Ну и сам детализированно он выглядит на высоком Уровне. Так, поворотчик левый, поворотчик правый. Все на месте. Далее давайте рассмотрим, как у нас он поворачивает. Да, то есть как гнется рама. Давайте посмотрим, как в кабине у нас все. Да, все кнопочки, ребятки. Педалька газа нажимается. Все у нас работает. Рычажок, ребятки, подъема и отпускание стрелы тоже у нас анимирован. Вот так вот мы, ребятки, на нем перемещаемся. Вот так вот, ребятки, у нас стрела опускается, поднимается. Довольно-таки легок в управлении. Довольно-таки э, динамично он разворачивается, да, влево-вправо поворачивает. Ну что, ребятки, говорите, у него все-таки вес небольшой, сам он небольших габаритов и пролезет практически на любую вашу э, ферму. В общем, проработан на высоком уровне, все рычажки, педали, анимации, все на месте, мне на самом деле очень нравится. Следующий телескопический погрузчик под названием «Скорпион 1033». Двигатель у него мощностью 136 лошадиных сил позволяет развивать максимальную скорость данного аппарата в 40 км в час По настройкам можно менять бренд колес, а также тип колес Весит он 8,4 тонны, ну и посмотрим на него визуально Довольно-таки низкий аппарат, ну и довольно массивный, я бы сказал Давайте залезем в кабину и послушаем, как он работает Да, звук двигателя у него вот такой, фары работают а проблесковый маячок горит, задний свет есть, а передний усиленный тоже имеется, поворотнички правые и левые у нас на местах, колесики поворачиваются, да, ось на месте, никуда не заваливаются. Не проваливаются в текстуры наши колесики, как я погляжу. Есть у него также, ребятки, возможность менять способ управления. На руление всеми колесами, рулениями влево, руление вправо и так далее. Ну, и вот так вот, ребятки, когда мы крутим руль, у нас колесики все-таки поворачиваются. Сигналочка работает. Кнопочки, ребятки, в кабине у нас есть. А, давайте попробуем а, поуправляем немножечко сейчас еще и стрелой, которая у нас здесь имеется. Самый главный его аппарат, инструмент. Вот так вот рычажок, ребятки, у нас работает. Нак наклоняет вверх-вниз стрелу и выдвигает вперед и назад. То есть все, ребятки, связано. А ничего просто так здесь не устроено. Да, давайте посмотрим длину, на которую выдвигается наша стрела. Вау, ни хрена себе. Длина на самом деле поистине... По-моему, ни у одного погрузчика еще нет такой впечатляющей длины э, стрелы. Да-да-да, друзья. Я не помню, чтобы была такая длина Ну, теперь же, да, это, можно сказать, отличительная фишка данного агрегата И только из-за этого его, можно, можно сказать, стоит приобретать Потому что в некоторых случаях иногда необходимо закидывать какие-либо необходимые грузы На достаточно далекие и высокие объекты Ну что ж, достаточно достойный, я бы сказал, аппарат ну и переходим к колесным погрузчикам фирмы Класс. На очереди у нас погрузчик под названием Торион 956 Синус. Этот погрузчик позволит с легкостью перевозить, грузить и перемещать достаточно большие по объему грузы. В этом ему поможет 106-сильный двигатель, а предельная масса данного погрузчика составляет 9,2 мм. Тонны. Максимальную скорость развивает он до 40 км в час На него можно поставить другого бренда колеса Плюс двойные передние, что делает его еще более устойчивым при работе с большими грузами Ну и посмотрим же его визуально, друзья Визуально он гораздо массивнее, чем первые два варианта Тип погрузчика совершенно другой Давайте уже сядем в кабину и проверим Так, вот такой вот звук двигателя Вот так вот работает сигналочка, фары на месте Светит ярко так, визуально говорю, претензий практически никаких не имею. Так, поворотчик правый, поворотчик левый. Все, ребятки, работают. И это мне нравится на самом деле. Так, давайте посмотрим изнутри, как у нас выглядит. Да, достаточно просто, как обычно, и практично. У нас в кабине. Вот такой вот рычажок управления стрелой. А, кстати, когда мы управляем стрелой, также все шланги у нас гнутся, которые подведены, да, к этому устройству. Все у нас работает анимация В общем-то настроена здесь а, должным образом Опять к ней я претензий а, не имею Да и рычажок тоже У рычажка анимации имеется Когда мы а, делаем какие-то манипуляции с, нашим, с нашей стрелой Ну и вывод по нему я могу сделать Следующее, что этот погрузчик Хорошо собран и детализирован Плюс достаточно доступен по стоимости А полезность его, конечно же На высоте, мне если честно нравится Ну а как же вам, друзья, такой аппарат? Пишите, конечно же, свои комментарии на этот Счет, я с удовольствием потом почитаю И всем отвечу, ну а мы переходим К топовому варианту, это тяжелый Колесный погрузчик под названием Торион 1914 Или 1914 Погрузчик ну и думаю тут все понятно, что большая мощность двигателя, огромная грузоподъемность и так далее. Да, у этого погрузчика двигатель 224 лошадки, едет он также с максимальной скоростью 40 км в час, но и использовать его можно с самыми большими ковшами даже из модов повышенной емкости типа на 6 или на 8 тонн. Да, действительно это так, ведь масса данного погрузчика 19,7 тонн Вполне позволяет работать с максимально огромными ковшами, вилами, отвалами и прочим Кастомизировать можно только колеса на данном погрузчике по бренду и по типу также можно для устойчивости ставить двойные колеса. Ну и перейдем к детальному осмотру. Ну что ж, как и с любой другой топовой техникой, рядом с этим погрузчиком кажешься каким-то карликом. Скорее всего, у него одно колесо практически в мой рост. Так, сигналочка на месте, проблесковый маячок работает. Двигатель звучит совершенно уникально, не как у предыдущих моделей. Это говорит о том, что реально разработчики прикладывали руки э, к этому моду достойно Так, свет дальний и ближний проверили Ну и давайте попробуем на нем покатаемся В кабине, кстати, достаточно уютно Мягкое, удобное кресло а, Так, смотрим, тут у нас какие-то всякие приборы, да а, фиксирующие, наши с вами, фиксирующие наши с вами органы управления Так, рычажок у нас работает Рычажок, кстати, выполнен так же, как у прошлой модели погрузчика стрела У нас гнется туда-сюда-обратно а, вот так вот мы сможем вверх поднимать грузы, вот так вот мы можем их опускать, ну и вот так вот мы можем, значит, а, поворачивать туда-сюда а, ковшик. Ну что ж, топ он и в Африке, топ хорош по всем параметрам. Конечно же, рекомендую к приобретению всем, дорогие собратья-фермеры. Этот парень точно не разочарует и сделает свою работу как нужно. Еще хочется отметить, что в данном DLC есть вот такой вот погрузчик, да, тоже Torrent 1914, только в, origin, в эксклюзивной окраске, вот такого вот цвета. Не знаю, как вам, лично мне, ребятки, такой вариант не совсем нравится, потому что это у нас все-таки рабочая техника, а рабочая техника, не знаю, должна выглядеть как-то... А, иначе. В общем, функционал у него абсолютно тот же, что и у погрузчика, который дает. В общем, это один и тот же погрузчик, ребятки, только немножко в другом окрасе. Ну и что ж, давайте, ребят, перейдем к дополнительному оборудованию, которое также у нас есть в этом моде. Но мы еще на него не посмотрели. И первая, это у нас, значит, косилка диска 3600FS, 3,6 метра у нее рабочая ширина. Ну и также косилочка тоже диска 1100FS, ширина которой 10 метров. Также вешается, ребятки, на любой трактор, на заднее навесное устройство. И вот таким вот образом мы производим работу с этими двумя косилочками в комплекте. Да, достаточно широкая область обработки. И все у нас прекрасно анимировано. Вот тут я вам сейчас это и демонстрирую. То есть передняя косилочка тоже все крутится. Все как следует, ребятки, анимировано. Все на высоком уровне. А далее, чтобы травку подбирать, нам также предоставляют на выбор несколько тюковщиков. Это вот такой тюковщик с возможностью кастомизации колес. Ну и требует 230-сильного трактора для того, чтобы можно было с ним взаимодействовать. Следующий тюковщик, он для круглых тюков предназначен, можно выбрать цвет, цвет фольги, он также, ребятки, еще и оборачивать умеет тюки. 145 лошадок он требует от нашего трактора, можно настроить цвет. Ну и давайте посмотрим в работе данные тюковщики, как они у нас выглядят в работе. Давайте сначала опробуем квадратный тюковщики, и круглый. Ну, в общем, вместе на одном поле. А, ну что ж, вот таким вот образом у нас работает квадратный тюковщик, делает свойственные ему тюки ну и вот таким вот образом у нас работает тюковщик для круглых тюков. То есть он сразу же делает тюк и оборачивает его в каких-то случаях, в каком-то случае, это может показаться очень удобной фишкой. Также на выбор представлено два фронтальных погрузчика для наших с вами первых двух тракторов, который легкий идет и который средний. Если честно, не совсем в курсе, чем они кардинально отличаются. Просто, видимо, более удобные для той или иной модели, на которой они ставятся. Вот так вот он ставится на легкий трактор, данный фронтальный погрузчик а вот таким вот образом ставится и работает трактор с погрузчиком потяжелее я так понимаю. Ну и давайте перейдем к противовесам. Их тут тоже некоторое количество нам завезли. Есть вот такое вот. в общем все они кастомизируются и можно а, их а, в двух вариациях использовать. То есть например 600 и 1200 килограмм первый вариант. Далее смотрите 900 килограммовый есть который можно модифицировать в 1500 килограмм. То есть таким вот образом можно кастомизировать. Ну и самый тяжелый это 1800 килограмм плюс можно Навешивать сверху блины Вот таким вот образом И у нас получается регулировка веса Зависит от того Для каких задач нам он необходим До 2800 кг можно его прокачать Ну и давайте посмотрим еще на прицепы Три прицепа нам завезли Также я думаю они очень хорошо Будут работать в паре С силосоуборочными комбайнами Но также и с другой техникой В общем можно их кастомизировать 44500 литров У них объем внутренний бренд колес можно менять и можно менять а, тип Колес. Второй вариант, немножко побольше емкостью, внешне выглядит точно так же. 51 тысячи литров он в себя вмещает, то есть 51 тонну. Ну и третий, естественно, самый большой, он еще идет и с подборщиком у нас, да, то есть 53 тысячи литров он вмещает в себя и плюс требует 240-сильный трактор для работы с этим огромным а, прицепом. Также кастомизируются на нем колеса по типу и по бренду, больше как бы ничего нового. Ну и в общем вывод хочу сделать следующий по поводу нового обновления Platinum Expansion для фарминг-симулятора 19 -го. Это DLC особо не привносит в игру каких-то новых механик, а работает с уже проверенными старыми механиками. Плюс тут даже нет новой карты для игры, как это было в одноименном дополнении, скажем, к 17 а, ферме. Ну а если говорить о плюсах, то очень-очень проработанная и детализированное получилось обновление у нас все модельки которые я вам продемонстрированы выполнены на высочайшем уровне и когда играешь вот именно с такими тракторами трактор, трактора гораздо приятнее ребятки получать наслаждение от геймплея, потому что, ну, ты действительно чувствуешь, как будто катаешься на а, реальной технике. Мне лично, ребятки, нравится данная модификация, но, ребятки, все-таки покупать вам а, данное DLC или нет, решение остается а, за вами. Как бы рекомендовать я ничего не буду. Это дело полностью лежит на вас. Ну и, как всегда, играйте только в самые крутые топовые игры и всем приятного геймплея. Обязательно еще увидимся.